Всем привет! Вы смотрите Универньюз. Каждый день мы стараемся вам рассказать как можно больше новостей студенчества. Наша команда в очередной раз подготовила для вас только самое свежее. Сегодня в программе. Чем богата Россия? Ответ на этот вопрос студенты узнали у Владимира Зорина. Исламское образование выходит на новый уровень. По мнению руководителей духовных центров, теологов и экспертов, только качественное просвещение является надежным заслоном от терроризма и экстремизма и позволяет достойно ответить на вызовы современности. В Казанском федеральном прошел научно-практический семинар, посвященный вопросам развития современного французского языка. Межнациональные и межконфессиональные отношения все чаще становятся темой публичных дискуссий. О сложившейся в России взаимоотношений народов и роли экспертов в их оценке рассказал студентам КФУ известный российский политический деятель Владимир Зорин. Чему учит известный доктор политических наук, смотри в сюжете Адели Шамиловой. 23 марта очередным важным гостем Института международных отношений истории и востоковедения КФУ стал заместитель директора Института этнологии и антропологии Российской академии наук министр Российской Федерации Владимир Зорин. Привело меня в университет глубокое уважение и к республике Татарстан, к университету, который в новом статусе федерального университета набирает обороты. С первых минут появления в стенах КФУ гость вуза проявил огромное желание встретиться со студентами университета и провел открытую лекцию, посетить которую захотели очень многие. Действительно ли Россия уникальная многонациональная страна? Когда в нашей стране возник национальный вопрос? Почему и когда в наших паспортах исчезла графа о национальности? Об этих и других вопросах пошла речь на открытой лекции, которая затронула современное состояние политологии с точки зрения изучения межнациональных отношений. Студенты также узнали, какие цели стоят перед государственной и национальной политикой сегодня, какие риски и вызовы грозят межнациональному миру в нашей стране и нужны ли нам мигранты. Особенно приятно мне выступить здесь, потому что в республике Татарстан есть очень богатый опыт реализации государственной национальной политики, взаимодействия с национальными объединениями, организациями и научным сообществом. Я знаю, что Студенты университета любознательные, активные, граждане нашего государства интересуются этими проблемами. Стоит отметить, что прямое общение студентов с таким государственным деятелем, как Владимир Зорин, чрезвычайно важно. Сам же Владимир Зорин не перестает напоминать, что богатство России заключается в первую очередь в ее разнообразии культур. И сегодня мы имеем все возможности передать многовековой опыт добрососедства молодым людям, в живом общении друг с другом, с деятелями ислама и государства. Адель Шемилова, Роман Самарин, Универньюз. Какие проблемы в сфере образования волнуют представители мусульманских общин, когда планируется открытие Болгарской Исламской Академии в Татарстане? Кто там будет учиться и преподавать? Об этом и не только. Беседовали в рамках видеомоста Москва-Казань-Симферополь. Подробности смотрите далее. Достойное теологическое образование, в том числе исламское, в России может получить любой человек.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 Наши духовные управления мусульман и, безусловно, наших религиозных организаций, так как через просвещение, через наши проповеди, через наши уроки, лекции мы доносим истинные ценности ислама, которые заложены в нашей религии. И в этом отношении, безусловно, приоритетом наших организаций является образование.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 Инновационные технологии преподавания французского языка обсуждали в Казанском федеральном. Что интересного было на семинаре, узнаешь в нашем следующем сюжете.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 23 марта в Химическом институте состоялся кейс-чемпионат на тему противодействия экстремизму и терроризму в молодежной среде. Как это было, ты увидишь в следующем сюжете.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 из команд с разных институтов университета. Подобные чемпионаты будут проходить в городах Республики Татарстан вплоть до 21 апреля. Диана Шилова, Ларда Блитьяров, Universe News. На этом у меня все. С вами была Елизавета Евтихиева. До новых встреч. Пока.